подписчиков на канале видео, Бэйби 100 тысяч подписчиков, сто тысяч, сто тысяч, сто тысяч подписчиков, сто тысяч подписчиков. Папа и дочка на канале видео, baby. Йо! Вау, это вообще полный шок, ребят Для нас это вот такая вот сумма, реально Я сейчас потеряю сознание Четыре месяца, с 21 августа Это просто не передать Да вообще, ребят, честно, мы в шоке Наши видео на канале Видео Бэйби попали в рекомендованные и заняли топовые ниши в YouTube. Ребят, семь частей наших клипов папа и дочка читают рэп и почти каждый уже набрал более миллиона. Есть некоторые, которые до миллиона идут, но два клипа у нас фавориты. Это папа и дочка, как дура, плачет. Пятая часть. Я папа, твоя дочка и на этом точка. Там тоже уже до полтора миллиона идут. Ваши просмотры и комментарии дают нам силы и желание э, творить. Каждый ваш лайк это огромная благодарность для нас. Да, именно твой лайк, твой комментарий, твоя подписка. Для нас это очень многое значит. Боже, милые наши, спасибо вам от души. Если вас просто собрать на одном стадионе, вас всех... Да, да это, это, это было бы и... вообще... Это <свист> вау! Реально, ребят, представляете, Попробуйте. собрать целые стадионы. Это несколько стадионов можно собрать, и вы все вместе будете с нами. Видео, которое смотрят во всех уголках земного шара. В каждой стране видео, которые смотрят детки и подростки, мамы и папы. Да даже целые семьи. Целые семьи нас смотрят. Спасибо вам, наши дорогие. Ну, Реально, наши сердца с вами. Только, только вместе мы, мы только одна большая семья. семья. Знаете, что мы снимаем видео регулярно, раз в неделю. Да, у нас тематика канала очень тяжелая. Намного тяжелее, чем у других каналов, так как нам постоянно нужно репетиции, писать текста, ездить на студию, записывать, записывать. Это, это очень реально много времени, снимать клипы, съемки, видео, постоянно очень много реально. Пока так, пока по одному видео регулярно в неделю мы выпускаем, далее мы вам обещаем, будем по два видео в неделю. Вот все нам задают вопрос, почему у вас в Инстаграме с дочкой в инстаграме на видео Бэйби. Почему у вас так мало подписчиков? Ребят, давайте поможем нам набрать 3000 подписчиков в инстаграме. У нас сейчас почти там 1000. И мы с дочкой обещаем вам выпустим вот такое бомбовое крутейшее видео. Честно. Или что, ссылочка? Внизу. Внизу. Вот она ссылочка. Вы ее видите? Мы вас любим, мы вас ценим. Знаете это. Мой бугончик, колокольчик. Знаете, ребятки, хочется, чтобы вы, именно вы, поверили искренне нашим словам. И шли с нами до миллиона, а может и более. Да, мы планируем идти дальше и дальше. Не забудьте, видео у нас раз в неделю, регулярно. Итак, по конкурсу Фотолав. Ребятки, я создал такой специальный конкурс у себя на странице ВКонтакте. Сейчас вы ее видите. Лера тоже репостнула себе на страничку. Вы можете, кстати, и к ней переходить. Мы именно делали на конкурс на самую такую красивую фотографию вдвоем или более, там, или семьей. Там семьей. Вот э, победитель сегодня выбрал. Мы, я добавил его в друзья, Лера тоже добавила в друзья, написали на стенке поздравления. То есть участвуйте в этих фотолавах, это очень интересно, вы реально все такие крутые, реально такие все красивые, скажи, мы фото просматривали вообще. Очень крутые вообще фото. нам было тяжело выбрать, мы выбрали двух победителей, Но ну, действительно очень круто, ну все фотографии достойны, все мы просмотрели реально. Сегодня на все поставлю лайки обязательно. Мы вас каждого смотрим. Спасибо, что вы уделяете нам внимание. Участвуете в наших конкурсах. Заходите ко мне на страничку ВКонтакте. Заходите в обязательно. Подписывайтесь к нам, добавляйтесь к нам в друзья. Лена Щиткова-Золотаренко. Победитель. Классное фото, да? Все да. семейное такое. А также победитель Ксюша Русякина. Еще крутая фотка с лучшими друзьями. Это Марина Осипова. Но это вообще все такие в рэк с наступающим вас, с Новым Годом, ребятки, именно вас. Спасибо, что вы нас смотрите, ждите от нас крутое видео рэпа Деда Мороза и Снегурочки. Как мы будем с ней рэп, поздравлять всех, именно вас, подписчики нас. И так танец. С нашим подписчикам, давай, мы идем на миллион теперь. Да -а -а. Серебряная кнопка у нас уже почти в руках. Все, благодаря вам. Ставьте пальчик вверх под этим видео. Подписывайтесь на наш канал. И оставляйте комментарии, какие вы еще хотите видео. Да, Давайте обязательно сделать. Ну давай проще. Раз. Фильм бум! Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Давай. Простень, да. Простень? Да, давай, простень. Давай, укрывай меня. Я Ну как я вам тушечку ха ха ребятки ну как вам теперь <смех> как это, это вам он. это был <смех> я зато круто как вышло